Как хочется драконом быть Чтоб с неба Города полить Принцесс Красивых похищать Чтобы затем их укращать И рыцарям отважным продавать И даню всех Вот облагать Чтобы росло мое богатство Такой вот Драконе счастья.